Всем привет, с вами Антон, и сегодня по многочисленным запросам мы разберем еще одно интервью из серии 73 вопроса от ВОК. А чтобы не пропустить разбор интервью с другими знаменитостями, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на наш канал. ВОК они, знаете, как ванишь, ходят по всем квартирам, стучат, какую-то непонятную фигню предлагают. Вот в этот раз они со своими вопросами наведались аж к Марго Робби. Она Марго или Марго, кстати? Марго. Робби. Она звезда таких фильмов, как Волкс, Уолл-стрит, Тони против всех, однажды в Голливуде, отряд самоубийц, ну и многие-многие другие, думаю, вы знаете, без меня. И в этом интервью Марго расскажет о своих предпочтениях в еде, музыке, моде, поделится тем, как прорабатывает своих персонажей и работает над ролью, откроет секрет, как она избавляется от австралийского акцента и многое другое. Ну что, поехали! Начинается интервью с вопроса Марга о ее планах на сегодняшний день. Как ты планируешь провести остаток дня? Some over for some over for Ко мне придут друзья на поздний завтрак. Слово brunch появилось в результате скрещивания двух известных, думаю, вам слов breakfast и lunch. Так называют прием пищи, когда завтракать уже поздно, а обедать еще рано. Ну, типа нашего полдника. Можно еще перевести это как поздний завтрак или ранний обед. Хотя иногда слово brunch можно иногда услышать и в русской реально. Let's meet for brunch at the Biltmore tomorrow. Давай встретимся завтра на бранче в Билтморе. Let's meet for brunch at the Biltmore tomorrow. Слово brunch мы можем услышать еще несколько раз в течение интервью. К примеру, в ответах на серию вопросов. Who Кому ты звонила последним? My cousin Julia. My cousin Julia. Моей двоюродной сестре, Джули. What did you guys talk about? What did you guys talk about? О чем вы, ребята, говорили? Это, конечно, очень уже какой-то личный вопрос. <laughs> ну ладно. I asked her to bring some things over for brunch. I asked her to bring for Я попросил ее принести что-нибудь на бранч. Еще слово бранч встречается вот в таком вопросе. What does a typical brunch entail? What does a typical brunch entail? Что подразумевает типичный бранч? Слово entail переводится как подразумевать, означать, предполагать. Как вот, например, в предложении What exactly does the job entail? Что конкретно подразумевает эта работа? Еще одно интересное выражение, которое Марго использует в своем ответе, это have some friends over four. Это переводится как пригласить друзей к себе. Почему бы нам не пригласить его на ужин, чтобы ты смог узнать его получше? Приступим к следующему вопросу. Перед вопросом о кузине Джули Марго спросили Ты предпочитаешь писать сообщение или звонить? I'm a caller. A caller – звонить. Ей больше 30, да? 32. Да, ну тогда все объяснимо. Дословно перевести эту фразу довольно сложно, поэтому давайте разбираться. To text – переводится как писать сообщение. To call – звонить по телефону. Вообще, очень часто, если мы прибавляем глаголом r или or в конце, то получается человек, который занимается этим действием. Ну вот, например, to write – писать. A writer – писатель. To sing – петь. A singer – певец. To drive, водить машину. а driver водитель. Главное человек, который крючки делает, так не называйте. Просто мой совет. Вот и получается, что a texter это человек, который предпочитает писать сообщения. Вот как в этом примере. Carls the mystery texter. Carl загадочный автор сообщений. Carl's the mystery texter. А a color это тот, кто предпочитает звонить. Next color. Следующий дозвонившийся. Next color. А вот вы, интересно, к какому типу относитесь? Вы a texter или a color? Напишите в комментариях. Правда, будет интересно подвести статистику. Я вот, например, a texter. А если хочу сказать что-то длинное, то I'm an annoying voice messenger. И вот только ну, если очень что-то длинное очень сильное я хочу услышать голос человека, тогда, пожалуй, я a color. Но вернемся к Марго Робби. Среди персонажей, сыгранных ей, есть очень много ярких и запоминающихся личностей. Иногда исторические, как Елизавета I в фильме «Две королевы», а иногда да и Харли Квинн, суперзлодейка из фильмов про Бэтмена. И следующий вопрос интервьюера был таким. Комик-бук-бовс или исторические эксперты, кто harder to please as audience members? Комик-бук-бовс или исторические эксперты, кто harder to please as audience members? Любители комиксов или исторические эксперты, кому из этих зрителей труднее угодить? They're both really tough. They're both really tough. И тем и тем. Слово buff может переводиться как любитель. Например, English Show Channel buff, любитель канала English Show. He's a huge history buff. Yeah. Он большой любитель истории, да. He, а глагол to please означает угождать, а еще доставлять удовольствие и нравится. Вот как, например, oh, she's so hard to please. ой, ей так тяжело угодить. Oh, she is so hard to please. Вот и Марго говорит, что что любители комиксов, что любители истории, и тем и тем тяжело угодить. Сложные ребят. Прилагательное tough значит сложный, жесткий, трудный. Причем как в прямом смысле, This very tough. это мясо очень жесткое. Так и в переносном. He's had a tough time at work recently. У него были трудные времена на работе в последнее время. Плавно разговор переходит к к теме работы над ролями, и здесь Марго делится своим секретом, ну или, по крайней мере, ценным советом о том, как у нее получается, будучи австралийкой, звучать как настоящая англичанка. Ведь австралийский акцент имеет свое своеобразное звучание. И, например, для роли Елизаветы Первой ей пришлось серьезно поработать над своим произношением. How do you practice accents? How do you practice accents? Как ты работаешь над акцентом? Я нахожу настоящих людей на YouTube и потом, типа, подражаю им. To mimic – это имитировать, подражать. Также можно перевести в слегка негативном ключе, типа передразнивать, пародировать, в зависимости от контекста и ситуации. Don't mimic me. Не передразнивай меня. Don't mimic, don't mimic. Вообще, я могу сказать, что найти людей в интернете с реально правильным произношением, которое вообще можно будет, Копировать довольно тяжело. Вот попробую сейчас. Ютуб открою. Есть что-то лучше, чем YouTube. Не понял, это что такое? Дурачок, ты ничего там не найдешь. ты. Твой голос изменился. А вам даже не нужно ничего искать, просто зайдите по ссылке на наш сайт в раздел Native Show и начинайте общаться с носителями прямо в своем мобильном. Native Show — это особый проект, который поможет вам углубиться в языковую среду, улучшить понимание языка на слух и начать уверенно разговаривать на английском. Несколько раз в неделю вы можете созваниваться с преподавателями-носителями и беседовать с ними о жизни за границей, о своих хобби, рассказывать о себе, о друзьях и многое другое. Ссылку на проект оставим в описании. Обязательно переходите. Обсуждая съемочный процесс, Маргус спросили Был ли такой момент на видео, который тебя по настоящему потряс? Yes, Да, сцена, в которой я с Саиршэй Ронан в фильме Две королевы. Глагол to shake, помимо своего основного значения трясти, в котором он часто упоминается в песнях. Shake, shake, shake, shake Shake, shake, shake, shake your asteroid. Тряси, тряси, тряси своим астероидом. Может также использоваться и в значении потрясать. А еще может быть to be shaken. Это значит быть потрясен Например, I'm I'm pretty shaken up. Я хорошо взболтан. Oh, нет, я сильно потрясена, простите. Вот для этого надо знать переносные значения, чтобы так не перевести. Далее Марго Робби признается, какой из проектов был для нее самым особенным. Давайте послушаем. Какой из проектов за всю твою карьеру был самым полезным? I Тоня Тоня. против всех. Фраза thus far значит до сих пор, до этого момента или пока что. No significant progress thus far. Никакого существенного прогресса пока нет. No significant progress thus far. Слово rewarding не такое простое. Оно может переводиться как стоящий, полезный, приносящий удовлетворение. Чтобы лучше понять слово rewarding, давайте посмотрим на его определение в Collins Dictionary. An experience benefits. Опыт или действия, которые обозначаются словом доставляет вам удовлетворение или приносит пользу. А вот еще несколько примеров. Textbook writing can be an intellectually and financially rewarding activity. Написание учебников может быть и интеллектуально, и финансово выгодным занятием. Teaching is hard work, but it's very rewarding. Преподавание – это тяжелая работа, но она очень полезна. А как бы вы ответили на вопрос is your job rewarding? Напишите в комментариях. Вот для меня эта работа очень полезна. В одном ролике случайно сказал fever неправильно. Все, пипец, там в комментариях бомбежка. Зато запомнил на всю жизнь. В нашем Разговорные фразы из 73 вопросов для Джиджи Хадид Мы уже рассказывали вам про то, как правильно перевести выражение A piece of advice Обязательно посмотрите его, если еще не видели Давайте посмотрим, что мы еще в английском можем мерить кусочками Что ты купил из одежды самым последним? Что body yellow t-shirt from Zimmerman. купила желтую футболку от Zimmerman. да, дословно это можно было бы перевести как какой кусочек одежды ты купила самым последним но мы это все понимаем, что Марго не покупает одежду по кусочкам, а так как она не из Советского Союза, то она, наверное, даже и заплатками не пользуется. Тут суть в том, что слово clothing обозначает целую категорию предметов, юбки, футболки штаны, все что угодно и является неисчисляемым существительным то есть мы не можем сказать one clothing, two clothing ну, можем, я только что сказал, но это неправильно. Поэтому, если мы хотим сказать им об одном предмете из этой категории, то нам нужно добавочное слово. В данном случае это a piece. It would be her first piece of clothing. Это будет ее первая одежда. It would be her first piece of clothing. Кстати, по такому же принципу мы говорим, к примеру, вот о мебели. Furniture. Jack made a piece of furniture. Джек сделал предмет мебели. Jack made a piece of furniture. Вот, по-русски же мы тоже не можем сказать «Джек сделал одну мебель». Это странно, предмет мебели. Некоторые слова в разговорном английском значительно сокращаются. Давайте посмотрим следующий вопрос, вы поймете, что я имею в виду. Продолжая вот интересоваться способами, которыми Марго Робби работает над ролью, интервьюер спрашивает. How did you prep to play Sharon Tate? How did you prep to play Sharon Tate? Как ты готовилась к роли Шарон Tate? Prep здесь это, конечно, сокращенная версия глагола to prepare, что означает «готовиться», «приготавливаться». Используется больше в разговорной речи. Prep. Prep Приготовьте его. Далее следует еще один вопрос на эту же тему. Is your prep process similar regardless of the character? Is your prep process similar regardless of the character? Твой процесс подготовки похож независимо от персонажа? Um, the approach is similar. Hmm. The approach is similar. Hmm. Подход похож. И опять мы видим слово prep, но здесь уже в сочетании prep process. Это уже не сокращение одного слова, а целого выражения. Preparation process, то есть процесс подготовки. Помните, что это глава вашей жизни, всего лишь процесс подготовки к вашему будущему успеху. А разговор с Марго Робби постепенно переходит к теме роли женщин в киноиндустрии. Интервьюер спрашивает. Кто из женщин-исполнительниц тебя сейчас просто потрясает? Фиби Фиби Уоллер-Бридж. Фиби уоллер О, люблю ее. Фраза to blow somebody's mind. Дословно переводится как взорвать сознание. В русском есть не менее сильные фразы, типа снести крышу, «дух захватывает и так далее. Wow, you blow my mind. Вау. Wow. You blow my mind Вау, wow, ты мне крышу сносишь А кто из современных актрис сейчас вызывает у вас такие же эмоции, что хочется сказать Вау, wow, she's blowing my mind I love her Поделитесь мнением в комментариях, а мы постараемся выбрать из ваших ответов героини для нашего следующего сюжета Уже в конце интервью, проходим мимо одной из комнат, ведущий замечает открытый чемодан с вещами И спрашивает Марго So where are you heading? I see you're planning a trip Итак, куда же ты направляешься? Я вижу, ты планируешь поездку Какой же настырный ведущий, а? капец Ой, нет, я распаковываю вещи, ну, то есть, я должна распаковывать вещи, я займусь этим позже. Глагол to head переводится как направляться, идти. Where are you heading? Where are you heading? Куда ты идешь? Марга отвечает, что она никуда не собирается, она, наоборот распаковывается. To pack значит упаковывать, запаковывать, ну или собирать вещи в поездку. Said to pack a bag. Pack a Он просто сказал собрать сумку. Собрать сумку. Ну, а unpack благодаря приставке an приобретает обратное значение распаковывать, раскладывать. Now, let's Now let's unpack. Теперь давай распаковывать. Приставка un, как вы, наверное, знаете, дает слово противоположное значение. Например, comfortable, удобный, uncomfortable, неудобный. Certain, определенный, uncertain, неопределенный. Believable, вероятный. И unbelievable, невероятный. Unbelievable, unbelievable. Надеюсь, что это видео было для вас unbelievably полезным. Ставьте лайк, если это так, и подписывайтесь на канал, если это тоже, тоже так. Тогда не пропустите новые выпуски. Мы планируем еще очень много интересного контента с английского языка переводить для вас. Пишите, что вы хотите увидеть, разбор каких-то своих любимых шоу. Обязательно зайдите на сайт по ссылке в описании, чтобы узнать больше о проекте Native Show. Обещаю, не пожалеете. Ну а с вами был я, теперь без усы и безбородый Антон. Увидимся в следующих выпусках. Пока!